Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 117, и его тема – словообразование с английским словом watch. Дорогие друзья, в этом формате мы поработаем с английским словом watch, которое переводится в... В очень многих значениях например watch это наблюдение watch это бдительность e watch это караул e watch это стража e watch это могут быть обыкновенные часы итак в предыдущем формате дорогие друзья мы разбирали существительное слово watch, которое означает наблюдение, watch, бдительность, watch, э, стража, э, watch, караул, э, watch. В этом формате мы посмотрим, какие значения при, э, значит, может быть со словом watch, когда оно выступает в качестве глагола. Итак, наблюдать to watch сторожить to watch караулить to watch бдить что-либо или кого-либо to watch если посмотреть на прилагательные возьмем, например, предлагательный бдительный как мы переведем его на английский watchful watchful это бдительный сторожевая башня a watchtower A Watch Tower Это журнал свидетелей Еговы. A Watch Tower Сторожевая башня В этом формате, дорогие друзья, мы приведем краткий пример употребления английского слова Watch Например, наблюдатель ОБСЕ следит за ситуацией The Observer Наблюдатель of OBSE watches, следит или наблюдает за ситуацией the situation. The observer of OBSE watches the situation. Итак, дорогие друзья, английское слово watch и его словообразование. Watch – это наблюдение. Watch – это бдительность. E-watch – это стража. E-watch – это караул. Если это слово выступает в качестве глагола или сказуемого, то оно означает To watch – следить. To watch – наблюдать. To watch – сторожить. To watch – бдить. Кроме того, это слово переводится как часы. Watch – это часы. Часы это watch. Я люблю смотреть телевизор. I like to watch TV. I like to watch TV. Я люблю смотреть телевизор. Кроме того, это слово может выступать как прилагательное. Например, watchful. Watchful. Это переводится как бдительный. Бдительный. Watchman. Watchman. Это ночной сторож. Watchman ночной сторож. Или Watchtower. Watchtower. Это сторожевая башня. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки.